здравия друзья сегодня показываю вам вот по этому адресу он будет под видео под под видео ссылка в описании ethereum scan и токены адрес главного кошелька на котором находятся все 380 миллионов мегаватт контрактов для чего я это все показываю для того, чтобы объяснить вам одну простую вещь. У нас есть официальный сайт компании. Есть раздел ICO. Перелистываем пониже. Видим график, по которому мегаватт-контракты растут в цене, с какой скоростью. Умножаются, удваиваются, утраиваются и так далее и тому подобное. Но это не главное. Главное, что на каждый месяц выделено определенное количество мегаватт контрактов. На каждый месяц. И возможно, к последним числам месяца кому-то может быть, и не хватит контрактов, и придется ждать следующего месяца, начала следующего месяца, и покупать уже по другой цене. Поэтому рекомендую об этом позаботиться. И в доказательство к этому я вот захожу на сайт, показываю вам, вот 380 миллионов, вот кошелек, адрес, вернее адрес контракта на котором произошла эмиссия 380 миллионов мегаватт контрактов. Давайте я обновлю страницу <coughs> и покажу вам, сколько операций происходит ежесекундно. То есть мы заходим в раздел «Знак», «Просмотр токенов» и видим, что сегодня уже за 24 дня в месяце 391 адрес. То есть 391 э, личный кабинет. Количество людей, которые реально приобрели мегаватт контракта. Это за 24 э, дня. И скорость просто дикое масштабирование продаж. Почему просто дикая? Посмотрите сами. 50 минут назад контрактов 50 минут назад 4140 контрактов 59 минут назад 1020 контрактов час назад час назад две минуты час назад 20 минут час назад 30 минут подарочный 1 мегаватт контракт и так далее и так далее то есть с дикой скоростью разлетаются мегаватт контракты это вот в течение нескольких часов еще даже не суток 19800 и так далее и тому подобное и скорость только нарастает я такого с такой скорости не видел нигде ни с одной там даже это ну не сравнивается ни с криптовалютой ни с каким-то проектом ни с какой-то сетевой компанией и так далее то есть это совсем другое это электричество которым каждый из нас пользуется просто каждый миг каждую секунду и оно нужно всем все сегодня зависимы от электричества даже больше чем от питьевой воды и если вы не успеете получить в подарок мегаватт-контракт либо купить мегаватт-контракты то э, можно сказать ваша жизнь прошла зря Потому что как только закончится вот этот этап, 1 сентября 2018 года, закончится продажа мегаватт-контрактов. Каждый мегаватт-контракт будет стоить 3000 рублей. Это официальная информация на государственном уровне. Вот переходим по ссылке. Я вам показываю. В России 3000, ой, 3 рубля 10 копеек киловатт. У нас акции в мегаваттах. То есть умножаем на тысячу. Если вы с этими мегаватт-контрактами будете рассчитываться в Германии за электричество, то вы будете там просто миллиардером, потому что в Германии 19 100 рублей 1 мегаватт электричества. Это к вопросу об официальности всех этих цифр. С 1 сентября невозможно будет купить. Мегаватт-контракты в компании, потому что они закончатся, но они могут закончиться и раньше, не дожидаясь 1 сентября, потому что я вижу, какой ажиотаж происходит, как у меня круглосуточно звонит телефон, электронная почта, Skype, ватсап и так далее и тому подобное. То есть все средства связи, коммуникации, все обращаются за покупкой мегаватт контракта Мегаватт-контракты можно приобрести у официальных представителей, контакты которых вы видите на видео. Также самые мегаватт-контракты вам могут продать участники, которые уже их купили и тоже продвигают мегаватт-контракты, дарят их в подарок. В подарок их дарят лишь те люди, которым не жалко дарить подарки. И всего лишь то есть это инициатива каждого человека собственно кто-то дарит подарки кто-то не дарит я всем дарю по одному мегаватту без проблем дальше что еще хочу я подчеркнуть то что После 1 сентября допустим хозяин какого-нибудь завода там, или фабрики или какого-то поселения председатель захотел купить генератор. Покупка генераторов будет осуществляться строго только за мегаватт контракты То есть соответственно на сайте у нас будет раздел реестр пайщиков и ваши контакты, всех тех, кто купил мегаватт контракта. Этим действием Компания Search Energy гарантирует спрос на ваши мегаватт-контракты. То есть сегодняшние вложенные вами деньги после 1 сентября 100% начнут э, окупаться. Ввиду того, что желающие купить генераторы смогут их приобрести, рассчитавшись только мегаватт-контрактами. Соответственно, э, любому покупателю генераторов нужно будет связаться в своем регионе, посмотрев реестр реестр пайщиков, для контакты человека с вами, с владельцем мегаватт-контрактов и купить у вас эти мегаватт-контракты минимум за 3100 рублей. Вы можете продавать их и дороже, это всего лишь цена, указанная на государственном уровне, вот эта стоимость. Поэтому мы ее берем за точку отсчета. Но вы можете и за 10 тысяч рублей мегаватт контракт продать, и за 20, и за 30, и за 40. Вы так же самое можете продать всего лишь часть контракта. То есть не весь контракт, а его часть. То есть Почему он будет продаваться по частям? Потому что вот эта стоимость 3100 рублей будет гораздо выше. Может достигать и 3 миллионов рублей за 1 мегаватт контракта. Поэтому сегодняшняя ваша инвестиция 1000 рублей, 5000 рублей, 10 тысяч рублей, сколько вам э, вы можете себе позволить, просто на всякий случай запаситесь, э, где-то там не попейте пиво, не потратьте там на сигареты, не потратьте еще на какой-нибудь кураж, э, небольшую сумму денег, и просто приобретите себе несколько мегаватт контрактов, дабы обеспечить свое... Э, Успешное будущее, благоприятное будущее. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео вам понравилось. Вот эта ссылочка на то, чтобы вы могли посмотреть, будет под видео. Рекомендую открывать в браузере Chrome, потому что браузер Chrome сразу будет делать вам перевод. И вы сможете каждый день отслеживать, сколько мегаватт контрактов продается в минуту, в 10 минут, в 5 минут. До скорых встреч. Всего доброго.